еще чуть-чуть тряски. Ой, ящерка, ящерка побежала, побежала. И мы на самом пике, самом-самом Как всегда, не ищем этот путь, и обходить не будем, но мы Еще один груд с наскальной живостью, живописью не, неандертальцев, господи. Вообще она не глубокая, не высокая.